-шоу. Наставники помогли ребятам записать свой первый пробный выпуск ток-шоу. Для всех татарстанских ребят фестиваль Золотой перо» в Ванхолян – это, наверное, первая ступень для опоздания профессиональной истинной журналистики современной, да, для знакомства с профессией. Это возможность для ребят, чтобы они поняли, хотят ли они заниматься журналистикой, хотят ли они стать журналистами. На фестиваль приехали 110 участников в возрасте от 12 до 18 лет. И каждый очень старается выделиться в своем направлении. Ведь главный приз – бесплатное обучение в Институте социальных философских наук и массовой коммуникации КФУ. Больше остальных? Нет, нет. Все понятно. А какие интересные задания вот есть, например, у вас? А, Вот сейчас они фотографируют Ленина. Да, у них задание такое, как можно интереснее фотографировать Ленина. И тот, кто снимет...